нарисовать вот такой вот рисунок сейчас он должен быть в точности таким ну что без всяких отклонений все точно так же должно быть иначе ничего не получится вот сейчас надо удобно его повернуть чтобы рисовать правильно Лист как бы уже заряжен, то есть он готов для этого. Осталось только добавить несколько деталей и ограничение какое-то, чтобы вот за это ограничение не выходила вся сила, как бы, ну, Иначе весь лист станет порталом, это нам не надо. Нам надо, чтобы он только в каком-то месте отдельно был. Вот, ну... По моем случае это будет вот этот круг зеленый. Ну или почти круг. То есть неважно, как вы его нарисуете, хоть квадратом. Это никакой разницы не имеет. Не имеет никакой разницы. Надо побольше нарисовать, чтобы, ну, понятное дело интересненького вот mm -hmm. Получилось отлично Теперь можно Я не знаю Попробовать туда Какую нибудь вещь закинуть Давайте вот закинал Кофе